Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Друзья, сегодня у нас почти прямой эфир. То есть, здесь у нас в лесу очень, интернет не очень хороший, поэтому я все-таки решил записать это видео днем раньше, в это же время, в которое мы обычно с вами занимаемся. И я скажу даже больше, друзья, в среду я буду заниматься вместе с вами именно по этому видео. Поэтому мы с вами будем немножечко так удаленно энергетически с вами связаны. По одному и тому же видео мы будем делать одни и те же движения, разве что это будет не прямой эфир, не такой прямой, не такой прямой уже этот эфир, как мы хотели бы, но в то же время косвенно, достаточно будет у нас все хорошо и энергетически правильно. Поэтому, друзья, давайте думать, что это прямой эфир. Как я уже сказал, плюсики не нужно ставить, потому что это все в записи, но в то же время я занимаюсь с вами, и я буду очень рад видеть и слышать, если вы что-то будете мне писать в чате, я тоже вам тогда что-нибудь в чате напишу. Друзья, начинаем. Мы начинаем с вами, как обычно, с разминочки. То есть э, по идее очень хорошая сейчас погода, тепло достаточно, но все равно я советую вам размять наши мышцы и, конечно же, размять наши сухожилия или связочки. Вот здесь вот мы, друзья, с вами начинаем с фалангов пальцев, то есть мы полностью отрешаемся, скажем так, от внешнего мира и направляем весь взор на самого себя. Да, то есть мы, соответственно, ощущаем только свое собственное тело и ничего другого мы с вами не думаем, и ничего другого в голове с вами не держим. Фаланги пальцев аккуратненько в одну-в другую сторону мы с вами прокручиваем. Отлично. Затем доходим до кистевых суставов и проворачиваем их в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Здесь одну руку берем и вытягиваем максимально вниз ее. Вытягиваем руку и затем выпрямляем вперед. Отлично. Отпускаем, проворачиваем в другую сторону, проворачиваем кисть в одну, в другую сторону. Отлично. С этой рукой мы проделаем то же самое. Прокручиваем в одну в другую сторону и расслабляя полностью предплечье, мы нажимаем аккуратно вниз, полностью расслабляя предплечье. Вытягиваем руку вперед. Отлично. И аккуратненько расслабляем, переворачиваем и прокручиваем полностью выпрямленную руку, прокручиваем в кистевом тазобе... и в плечевом составе. Отлично. Теперь, друзья, один кулачок мы крутим вперед и другой кулачок мы крутим назад. Расводим кулачки в разные стороны, разфокусируем наше зрение и пытаемся обоими глазами видеть оба кулачка. Да? И в другую сторону то же самое, то есть тот кулачок, который крутился назад, теперь у нас крутится вперед и наоборот. Отлично. Бросаем руки, расслабляем. Прокручиваемся в одну сторону, прокручиваемся в другую сторону, подтягиваем таз вперед и макушечка тянемся наверх. Отлично. Теперь, друзья, наши локти, локтевой сустав выпрямляем руку и сгибаем руку. Таким образом. Затем как бы подныриваем под другую руку, выпрямляем ее. Снова вперед, снова подныриваем снизу вверх, снова сверху вниз. И снизу вверх. И делаем несколько раз такие движения. И переходим на другую сторону. То же самое делаем с другой стороны. Ощущаем, как у нас вот этот вот локтевой отросток входит вот эту вот ямку, которая у нас в плечевой кости. В одну сторону и в другую сторону. Отлично. Теперь, друзья, одно предплечье мы проворачиваем вперед. Другое предплечье, соответственно, проворачиваем назад. Ощущаем и чувствуем, как идет вращение в локтевых суставах и бросаем вниз. В другую сторону тот, кто был у нас вперед, теперь назад, то есть левая рука у меня идет вперед и правая теперь назад. Несколько раз производим такие вращения. И бросаем руку. Отлично. Теперь, друзья, добираемся с вами до плечей. Плечи проворачиваем вперед, плечи проворачиваем назад. Отлично. Берем две ладошки, поднимаем наверх. Одна идет ладошка вперед, другая ладошка идет назад. Синхронно проворачиваем их в разные стороны и встречаемся снова вверху. Пару раз проворачиваем. И в другую сторону то же самое. Делаем 5-6 раз. Отлично. Две руки вперед. И две руки назад. Отлично. Друзья, если рядом с вами сидят да, люди, домашние, да, ваши супруги или дети, заставляйте их вместе с вами это делать, да, чтобы они вместе с вами тоже занимались Заставляйте, это именно очень хорошее слово, да, потому что обычно э, по своей свободной воле никто это делать не будет. Поэтому надо немножечко, немножечко указать правильный путь. Так, друзья, одно плечо у нас крутится вперед, другое плечо крутится назад. Проворачиваем несколько раз и в другую сторону то же самое. Да, то есть то плечо, которое было у нас назад, теперь вперед. И то, которое назад, теперь... Нет, то, которое вперед, теперь назад. <avi> Отлично. Теперь сводим плечи максимально вперед, округляем спину, округляем спину, подаем таз вперед, смотрим вниз. И наоборот, полностью выпячиваем, скажем так, грудную клетку вперед, максимально сдвигаем наши Лопатки и таз слегка отводим назад, не сильно. Отлично. Вперед, назад. Снова вперед и снова назад. Снова вперед и назад. Отлично. Шея, друзья, очень важный наш орган. Да? Шея. У нас тут идут шейные позвонки, которые могут вращаться в одну, вторую, в другую сторону. Я имею в виду не только первый и второй позвонок, но также несколько других позвонков тоже могут свободное вращение делать не на 360 градусов, не на 180, но немножко угола не дают. И тем самым нужно, конечно же, размять мышцы, которые обвивают эти шейные позвонки. Для этого, друзья, мы проворачиваем нашу голову в одну сторону, проворачиваем голову в другую сторону. В одну сторону и в другую сторону. Направо наклоняем. Налево. Снова направо. Снова налево. Отлично. Вперед. Назад. Вперед. Назад. И в парочку раз по кругу. В одну сторону и в другую сторону. Затем, друзья, мы полностью расслабляем тело, полностью расслабляем голову и немножко трясем головой в одну, в другую сторону, полностью расслабляя нашу шею. Шея полностью расслаблена, мышцы шеи полностью расслаблены. Отлично. Теперь опускаемся снова вниз, доходим до наших плечей. Расставляем ноги примерно на ширине плеч или на ширине мата. Немножечко приседаем, таз проворачиваем вперед. Плечи у нас с вами ровно и мы прокручиваем плечами вперед. Сначала слегка, немножечко. Затем увеличиваем амплитуду. Затем добавляем грудную клетку. Амплитуда плечей, вращение плечей максимально. Затем добавляем таз, добавляем колени, добавляем живот. И получается такая объединенная волна. Отлично. Делаем очень большую амплитуду этой волны, чтобы каждый позвонок у нас проработал, чтобы мы ощутили каждую мышцу, которая обивает наш позвоночник. Отлично. В другую сторону делаем то же самое. Сначала вращаем плечами, затем увеличиваем амплитуду, добавляем грудную клетку, Добавляем живот, добавляем таз, добавляем колени. И получается у нас уже обратная объединенная волна. И, конечно же, ощущаем, как каждый позвонок у нас прорабатывается. Да? Никаких зажимов, никаких блокад, никаких спастик у нас с вами не остается. Все улетучивается. Тело приобретает свою природную естественность. То есть полностью расслабленное и сбалансированное состояние. Прокрутили в одну сторону, прокрутили в другую сторону. Макушку потянули наверх. Отлично. Расслабили, немножечко потрясли. И переходим с вами на поясницу. Здесь, друзья, мы с вами прокручиваем тазом в одну сторону и прокручиваем тазом в другую сторону. Отлично. В одну сторону прокрутили и в другую сторону прокрутили. Отлично. Теперь, друзья, мы с вами отводим наш таз назад. Наклоняемся немножечко вперед, округляем полностью спину, таз, конечно же, подан у нас вперед, да, я имею в виду не просто он отведен назад, а именно подан вперед, а вес тела, отведен, вес тела у нас как бы назад, немножечко сзади. Здесь мы полностью округляем спину, делаем двойной замочек, тянем этот замочек вниз, наклоняем голову вниз и только один лишь таз отводим назад. И только один таз подводим вперед. Снова таз отводим назад. И снова таз подводим вперед. И делаем парочку вращательных движений. Внимательно следим за мышцами нашей поясницы. Да? Мышцами поясничного отдела нашего позвоночника. Здесь в другую сторону мы делаем. То есть мы лопатки максимально сближаем. Делаем замочек. Поднимаем этот замочек немножечко повыше, да, не слишком высоко, чуть-чуть повыше поднимаем. Снова наклоняемся под 45 градусов где-то и тазом проворачиваем вперед и таз проворачиваем назад. Таз снова проворачиваем вперед, таз проворачиваем назад и парочку раз введет вращение у нас в одну сторону и в другую сторону. Отлично, друзья, теперь мы добрались с вами до тазобедренных суставов, вот здесь вот тазобедренные суставы питаются от движения, поэтому нам нужно их хорошенечко проработать. Для этого очень хорошее упражнение, это конечно же вращение таза, для этого мы расставляем наши ступни немножечко подальше, да, так как я это сделал, наклоняемся немножечко вниз и вращаем тазом в одну сторону и вращаем тазом в другую сторону. Отлично. Проворачиваемся в одну сторону, проворачиваемся в другую сторону. Выпрямляем одну ногу, выпрямляем другую ногу. Отлично. Проседаем немножечко пониже и снова идет вращение тазом в одну сторону и вращение тазом в другую сторону. Отлично. Еще ниже опускаемся. Если тяжело стоять, то можно, конечно же, опереться о пол. Да, для того, чтобы у нас было усиленное с вами равновесие. Но если вы можете так стоять, то тогда расставляем колени немножечко подальше. Да, руками упираемся в коленные чашечки. И проворачиваем в одну сторону, проворачиваем в другую сторону наши, наш таз. Отлично. Поднимаемся снова наверх, берем наши ручки, вдыхаем, обнимаем весь мир, подключаемся к нисходящему потоку и с нисходящим потоком опускаемся вниз. Берем наши руки, заходим максимально назад, ставим их ладошками вниз и пытаемся выпрямить ноги. Да, вес тела у нас полностью... Переложен назад. Отлично. Переходим вперед. Ставим руки впереди и аккуратненько переводим вес тело вперед. И снова назад. Поднимаем носочки, стоим на пятках, выпрямляем ноги. Снова переводим вес тела назад. Настолько, насколько позволяют наши кистевые суставы, да, чтобы мы не упали. Отлично. Возвращаемся обратно. Живот максимально вниз тянем, чтобы он успокоился и улегся между нашими бедрами. Отлично. Медленно с согнутой спиной возвращаемся вниз. Поднимаем руки наверх и опускаем руки. Отлично, друзья. И еще ноги нам остались с вами. Ступня. <coughs> Ступня очень важный у нас с вами орган, да, очень важная часть тела, потому что вес тело полностью, полностью, весь вес держится у нас на ступнях, и поэтому эти суставы голеностопные нужно хорошо разминать. Даже если вы не испытываете никаких в них проблем и считаете, что у вас никаких блокад нету, все равно я советую вам ежедневно прокручивать ступни для того, чтобы никаких проблем у вас и в будущем тоже не было. Здесь мы спрятали пальчики вовнутрь, хорошо потрясли, чтобы все блокады, все хрусты у нас ушли здесь вперед и парочку раз мы с вами оторвали пятку от земли чтобы почувствовать нагрузку на голеностоп. Отлично. С этой ногой мы проделали то же самое. То есть мы прокрутили ступню в одну, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Отлично. И тогда спрятали наши носочки. И выставили снова, хорошенечко покрутили. Здесь, друзья, мы с вами пятку... Поднимаем, опускаем, отлично, и ощущаем, как что-то высвободилось у нас из голеностопа, да? мы ощущаем энергию, которая у нас высвободилась от голеностопа, да? мы сразу стали с вами свободнее, чем были раньше. Так, друзья, коленки, ступни у нас вместе, наклоняемся немножечко вниз, ну, не наклоняемся, а приседаем, скажем так, немножечко вниз. И идет у нас вращение. Либо вы вращаете коленками по кругу, либо, если вы уже давно на моих тренировках, можно делать это по восьмерке. В одну сторону и, конечно же, в другую сторону идет вращение у нас по восьмерочке. Отлично. Приседаем, насколько возможно, чтобы мы не оторвали наши пятки. Парочку раз. Отлично. Теперь, друзья, поднимаем бедро одной ноги и делаем взмах голенью вперед-назад. Делаем взмах вправо-влево. Да, вы, наверное, знаете, что у нас в колене плоский сустав, он не может нам двигаться вправо-влево. И когда мы делаем это движение вправо-влево, то у нас работает, конечно же, тазобедренный сустав. Но мы все равно включаем это в нашу разминку, чтобы был плавный переход между коленным суставом к тазобедренному. Проворачиваем парочку раз в одну сторону и в другую сторону. Отлично. И делаем то же самое с другой стороны. Вперед-назад право влево И парочку раз вращения в одну сторону и в другую сторону. Отлично, друзья. Тазобедренные суставы. Тазобедренные суставы, как обычно, мы отводим нашу ногу назад. Пять раз. И вперед. Пять раз. Вместе со мной. Подняли ногу. Я начинаю обычно с правой ноги. И... Каждый раз, пожалуйста, не останавливайтесь и не ступайте на, на пол. Держите равновесие. Чтобы вы все 10 раз стояли на ноге и пытались держать равновесие. Друзья, если у вас не получается это упражнение, пожалуйста, не нужно дотрагиваться до стены. Попытайтесь постоять на одной ноге, хотя бы вот так вот, хотя бы, чтобы парочку сантиметров у вас одна нога была в полете. То есть это упражнение больше не для тазобедренного сустава, хотя тоже, но больше для того, чтобы почувствовать наше равновесие. Итак, друзья, вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, Два, три, четыре, и пять. Отлично. С этой стороны мы делаем то же самое. Приготовились. Подняли левую ногу. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, и пять. Отлично, друзья. Теперь идет простой взмах одной ногой, а потом, конечно же, другой. Ничего не напрягаем, ничего не пытаемся, никуда не стремимся, просто идет мах одной ногой вперед-назад, чтобы мы почувствовали, какие мышцы у нас напрягаются, какие мышцы, соответственно, расслабляются. И с другой стороны то же самое, то есть с другой ногой. В одну, в другую сторону. Отлично. И напоследок нашей разминки, друзья, мы с вами вытягиваем одну ногу вперед. Я начинаю с правой ноги и беру свою левую руку. Да, не забываем ощутить свою центральную ось, да, которая идет у нас от макушки до копчика или которая идет от солнца до земли. Берем левую руку и правую ногу и пытаемся балансировать на одной ноге. Я обычно выпрямляю полностью ногу, но это, друзья, не обязательно. Вы можете просто делать какие-то движения. Главное, чтобы вы могли ощутить равновесие и установиться в нем. Отлично. Берем теперь, меняем нашу левую руку на правую. И то же самое вытягиваем вперед. Центральную ось и вытягиваем ногу вперед. Отлично. С левой ногой мы проделываем ту же самую процедуру. Мы берем нашу правую руку и левую ногу. И делаем динамическое раскачивание. Если хотите... Если вы достаточно гибкий, то можно просто выпрямить ногу и постоять. Меняем руки. То есть теперь у нас уже с вами право, левая нога и левая рука. Снова выпрямляем вперед. Сгибаем и пытаемся, друзья, балансировать, пытаемся держать равновесие. Отлично. Глоточек воды, друзья, это очень важно. Вода – это жизнь. А жизнь, друзья, это эволюция. Это прогресс, это духовный рост. Да, сейчас на Земле у нас, к сожалению, наблюдается тенденция, что... Жизнь — это прозябание времени, да? где-нибудь что-нибудь, как-нибудь залипнуть, при этом чтобы было комфортно и тепло. Но на самом деле, друзья, жизнь немножечко другое, да, жизнь — это духовное развитие. И если мы свой потенциал для нашего духовного развития используем для прозябания на какие-то материальные ценности, то, друзья, под конец нам придется, конечно же, еще раз воплощаться на эту планету или, скажем так, холостой выстрел, да, то есть мы просто прожили эту жизнь, а потом нам заново придется прожить то же самое, только немножечко в других условиях, немножечко пожестче условиях. Поэтому, друзья, для того, чтобы ваша жизнь не была холостым выстрелом, я уже сейчас советую вам начинать заниматься йогой, и не просто заниматься йогой физическими упражнениями, а осознать свою духовную сущность, осознать свои показатели варной касты и уже пытаться стремиться в ту сторону, где светят ваши духовные знания. А мы, друзья, с вами продолжаем и продолжаем с вами с солнечного круга. С тех пор, как мы сделали с вами 2000... Сколько-то там асан, я уже не помню сколько, у нас на канале есть это видео. Мы, конечно же, не хотим делать никакие солнечные круги больше, но, друзья, в качестве разминки я считаю, что это одно из максимально хороших и удобных динамических упражнений, скажем так, идеальная динамическая последовательность для того, чтобы начать заниматься йогой и активировать мышцы своего тела. Итак, друзья, парочку кругов солнечного круга. Классического варианта. Макушку мы тянем наверх, копчик тянем вниз, спина у нас идеально прямая, при этом плечи немножечко подвинуты назад, немножко опущены вниз, руки висят у нас расслабленно, в некоторых школах любят, чтобы у нас там было все напряженно, в руках и даже пальцы напрягают. Смотрите, как хотите, я не против, можете что-то напрягать, если хотите, в любом случае это на э, движение на солнечный круг особого влияния не имеет. Со вдохом, друзья, руки наверх, выдох, руки сложили перед грудной клеткой, макушку потянули наверх. Со вдохом руки наверх, немножечко назад и полностью наклонились вниз со вдохом правая нога у нас ушла назад, макушка потянулась в сторону позвоночника или как продолжение позвоночника, вдохнули, задержали дыхание, сделали упор лежа. выдох колени, грудная клетка, лоб со вдохом вперед и наверх. Кобра, выдох собака мордой вниз, уложили, Пятки на мат, со вдохом правая нога вперед, выдох, левую подтянули, со вдохом наверх и выдох, опустили руки. Вдох и выдох, руки перед собой, вдох и выдох. Со вдохом левая нога назад, задержка дыхания, выдох, вдох, кобра, выдох. Собака мордой вниз, со вдохом левая нога, выдох, вдох наверх и выдох, опустили руки. Вдох, выдох, руки перед собой. Сделаем, друзья, немножко побыстрее. Вдох, руки наверх. Выдох, опустили руки. Вдох, правая нога назад. Задержка дыхания. Упор, лежа, выдох. Вдох, выдох. Собака морда вниз. Со вдохом правая нога. Выдох, вдох наверх. И выдох вдох и выдох руки перед собой вдох выдох вдох левая нога задержка дыхания выдох вдох выдох собака морда вниз со вдохом левая нога выдох Вдох наверх и выдох. И последний круг, друзья. Вдох, выдох, руки перед собой. Вдох, выдох, вдох, выдох. Со вдохом кобра. Выдох, вдох, правая. Выдох, вдох, вдох, вдох и выдох вдох и выдох руки перед собой вдох выдох вдох левая задержка выдох вдох выдох со вдохом левая задержка выдох со вдохом наверх и выдох отлично друзья Делаем маленькую паузу, один глоточек воды и продолжаем с вами нашу динамическую практику. Сейчас, друзья, мы будем настраивать надо страивать на каждый элемент солнечного круга какие-то другие элементы, которые по энергетической информационной нагрузке схожи с тем элементов, с которыми мы с вами обычно в солнечном круге выполняем. И таким образом у нас вырастет такая большая длинная последовательность, где мы сможем проработать основные группы мышц, основные наши большие суставы и, конечно же, коснуться каких-то энергетических тем, которые в йоге не маловажны, да? а можно даже сказать, они в приоритете. Поэтому, друзья, стойка исходная, то есть тадасана, макушечка наверх, копчик мы тянем вниз, со вдохом руки потянули наверх, выдох, руки сложили перед собой, перед нашей четвертой чакрой. Со вдохом руки потянули наверх, немножечко, совсем чуть-чуть в плечевых суставах, да, не из поясницы, из плечевых суставов потянули руки назад и с прямой спиной опустились вниз. Отлично, согнули наши ноги. Поставили туда наши ладони под ступни. Хорошенечко их прижали, да, чтобы у нас ладони аж до самых пяток докасались. И чтобы у нас пальцы ног были где-то уже на предплечьях. То есть не нужно ставить совсем вот так вот чуть-чуть, а прямо туда хорошенечко просовываем, чтобы нельзя было высвободиться. И пытаемся выпрямить ноги, пытаемся оттуда... Удрать, то есть пытаемся убрать наши руки из-под ступней и тем самым выпрямляем максимально спину. Отлично! Снова сгибаем наши ноги, высвобождаем руки, ставим их где-то в сантиметрах 10-20 от наших ног и пытаемся выпрямить снова наши ноги. Так называемая уттанасана. Сгибаем снова наши коленки, полностью опускаемся вниз, переводим вес тела на носочки, расставляем максимально колени в разные стороны. Снова сдвигаем колени вместе, ставим руки между наших коленок и выпрямляем наши ноги, стоя на носочках, пяточки тянутся наверх. Отлично. Опускаемся вниз, отклоняем вес тела полностью назад и поднимаем носочки. Отлично. Здесь, друзья, правая нога у нас уходит назад. Отлично. Внутри левой ступни провернули первую ступню на полную ступню, чтобы она стояла у нас удобно. И повернули руку наверх. Стоим, дышим, наслаждаемся этой осной. Отлично. Опускаем снова руку вниз, ставим коленку вниз, выпрямляем полностью переднюю ногу. Потянулись с пяточкой к низу, носочком к носу. Выпрямили спину, в одну в другую сторону, покрутили, по кругу покрутили и полностью сели на пятку. Подняли спину, голову, чтобы была максимально прямая спина, прокрутили ступней вправо-влево. Наклонились вперед, да, мы округлили спину, наклонились вперед, поставили руки на пальцы и притянули тело вниз. Не обязательно выпрямлять спину, можете держать ее округлой. Отлично. Снова поднялись наверх. Подняли макушку наверх и ощутили, как энергия, начиная с первой чакры, то есть там, где у нас с вами пятка, проходит по всем чакрам спереди и сзади. Да, это два конуса, такие, которые выходят впереди и сзади, проходит по всем чакрам и поднимается до самой макушки, там, где у нас колород, то есть седьмая чакра, и тянется энергия наверх. Отлично. Переходим снова вперед в спринтера и пытаемся выпрямить нашу переднюю ногу. Ставим нашу левую руку вовнутрь и проворачиваемся снова, как это мы делали в спринтере с согнутой ногой. Теперь обе ноги у нас полностью выпрямлены. Задняя нога не обязательно должна быть перпендикулярной на 90 градусов, просто оставьте ее так, как вам удобнее. Парочку дыхательных циклов. Дыхание свободное, дыхание животом желательно и максимально глубокое. Верхнюю руку опускаем вниз. Сгибаем ногу. Снова находимся с вами в спринтере. И переднюю ногу отправляем назад в упор лежа. В упоре лежа, друзья, мы опускаем наш таз вниз, но не полностью, чтобы он не касался, и колени, чтобы не касались пола. Поднимаем наверх, снова опускаем вниз. Наверх, снова опускаем ее вниз, в этом случае мы уже с вами кладем наши ступни на мат, укладываем наши бедра, таз, опускаемся вниз, подтягиваем руки под плечи, напрягаем мышцы таза, напрягаем наш живот, пресс, и напрягаем нижние мышцы спины. Делаем кобру. Динамика. Опускаемся вниз. Поднимаемся наверх. Опускаемся вниз. Наверх. Вниз. И наверх. И здесь с выдохом переходим через коленки и уходим в собаку мордой вниз. Здесь, друзья, устраиваем свои пятки полностью на мате и пытаемся коснуться макушкой мата. Если какие-то неудобности, какие-то блокады у нас с вами в спине, можно прокрутить тазом в одну в другую сторону, снова попробовать. Со вдохом берем нашу правую ногу и ставим ее вперед. Я развернусь, друзья, чтобы мне лучше вас видеть. Здесь правую руку мы ставим вовнутрь правой ноги, проворачиваем левую ногу. и... Тянемся рукой наверх. Да, вот тут вот у нас, друзья, ребра находятся, и они у нас как раз впиваются в наше бедро. И надо сделать так, чтобы мы как бы ребра за во внутреннюю сторону бедра поставили, да, то есть чтобы они у нас не так стояли, а мы там куда-то еще руку тянем, а чтобы они у нас вот развернулись таким образом, и мы как бы полностью весь плечевой пояс вместе с животом и позвоночником в одну линию в одну ось, в одну плоскость с вами направили, как и ноги. Со следующим выдохом, друзья, мы с вами опускаем руку, переходим снова в спринтера, ощущаем спину, ощущаем все мышцы и укладываем колено. На пол ставим, кладем подъем и уходим назад, пытаемся полностью выпрямить ногу переднюю, но не садимся пока на нее. Затем полностью садимся, отстраиваем снова нашу чакральную систему. Она у нас и так, друзья, отстроена. Просто мы это делаем сейчас осознанно и пытаемся осознать наше астральное тело. То есть мы чувствами пытаемся почувствовать каждую эмоцию в центре нашей нервной системы, да? то есть в каждой чакре. Там, где у нас копчик, у нас, соответственно, идет вниз конус, он распространяется до Земли, да, то есть это достаточно грубая энергия такого бордового цвета, здесь она утончается, и здесь у нас выходит такое фиолетовая, ну, по чувствам фиолетовая энергия, и мы концентрируемся как бы на общем потоке. Отлично, наклоняемся вниз, да, вот это вот ощущение чакр спереди и сзади, это ощущение астрального тела, оно как бы остается с нами, и мы просто его переносим в другую плоскость, то есть мы ничего с ним сейчас не делаем, мы не концентрируемся на какую-то определенную чакру, мы держим вот это вот ощущение, мы держим вот это вот чувствование всех чакр или потока чакр и аккуратно Наклоняемся вперед. Да, не обязательно спина должна быть прямая, можно ее согнуть в три погибели, да, как раньше говорили, полностью ее согнуть колесом, прокрутить в одну сторону, в другую сторону. Если вы ощущениями держите чувство чакр, то тогда у вас не возникнет проблем и не возникнет вопросов, как вам нужно держать спину, круглую или прямую, или еще как-то. Если вы сами в ощущении, вы осознаете, как для вашего тела это лучше сделать и как правильнее делать. То есть, скажем так, энергия сама скажет вам, куда вам течь. Энергия сама укажет вам путь, как и что нужно делать. Поднимаемся снова наверх, снова отстраиваем, снова ощущаем, если мы вдруг позабыли, если мы вдруг потеряли это ощущение. И переходим вперед, снова в спринтера, но в этот раз уже выпрямляем полностью переднюю ногу. Выпрямили ногу, поставили руку во внутреннюю сторону. И нашу левую руку мы с вами провернули. Пытаемся почувствовать, как приятно растягивается у нас и мышца икры, икроношная мышца, и задняя поверхность бедра. Отлично. Возвращаемся обратно. Снова сгибаем нашу ногу. Отстраиваем снова спринтера. И теперь, друзья, используя вот эти вот 90 градусов между бедром и голенью, мы сохраняем этот угол и подтягиваем другую ногу под тем же самым углом. Ставим наши руки немножечко назад, опираемся на пальцы. Да, только не сломайте пальцы, сильно не опирайтесь на них. Снова устраиваем их вперед и выпрямляем полностью ноги. Отлично. Переводим весь тело вперед. Переводим весь тело назад. Проворачиваемся в одну сторону, в другую сторону, смотрим вперед, смотрим назад. Отлично. Опускаем таз максимально вниз. Расставляем ноги максимально в разные стороны и пытаемся. И пытаемся. Опуститься как можно ниже, при этом поднимая лишь только бедра нашей, наших ступней. То есть, пятки и носочки лежат у нас внизу. Разводим колени как можно ниже, наклоняемся головой полностью максимально вниз. Переходим вперед на носочки. Поднимаемся наверх делаем на мосты и поднимаемся друзья наверх для этого ментально осознали куда мы будем подниматься ментально осознали что это будет нелегко делаем к шипана мудро устремляемся своим намерением наверх по восходящему потоку ощутили восходящий поток поток от земли и как гейзер друзья из земли поднимаемся наверх Стоим на носочках, направляем энергию наверх, ощущаем благодать, благословение солнышка нашего и с нисходящим потоком опускаемся вниз. Отлично, друзья, глоточек воды. Этот комплекс мы строили с вами на базе правой стороны. Сейчас давайте сделаем похожий комплекс, ну, совсем другой комплекс, на базе левой ноги. Да, чтобы левая нога не обиделась, то сказать, что такое, на правую все сделаем, на левую ничего. Поэтому, друзья, для симметрии и для правильности, для справедливости да, сделаем еще и на левую сторону. Для этого, друзья, мы с, вами, мы с вами становимся в начале мата, тянем нашу макушечку наверх, таз устремляем вниз. И со вдохом тянем наши ручки наверх, макушку наверх и пытаемся как бы прикоснуться к нашему солнцу, ментально тянемся к солнышку. С выдохом полностью наклоняемся вниз. Округляем спину. Немножечко проворачиваем тазом. Отлично. Сгибаем немножко ноги и отводим нашу левую сторону назад. Левую ногу. Так, друзья, я снова как-то неправильно стал. Здесь берем нашу правую руку. Нет. Берем нашу левую руку, подводим к правой ступне и другую руку, то есть правую, тянем наверх. Да, получается у нас диагональная стойка. Опускаем ее снова вниз. И пытаемся, друзья, теперь выпрямить нашу переднюю ногу. Для того, чтобы лучше нам стоять, можно немножечко подпрыгнуть вперед. Да, чтобы у нас две ноги были на ступне. Здесь снова оставляем влезу противоположную руку. То есть правая ступня, левая кисть. И проворачиваем нашу правую руку наверх. Опускаем эту руку вниз. Снова делаем позу спринтера. И отводим эту правую ногу назад, в собаку мордой вниз, но на трех ногах. Пытаемся не только поставить пяточку нижней ноги на мат, но еще подтянуть голову вниз. Отлично, проходим вперед, заносим колено максимально вперед, устраиваем колено задней ноги на мат и подъем ноги опускаем вниз. Здесь так называемая поза голубя, мы вытягиваемся вперед и пытаемся лечь ребрами на нашу ногу, да? то есть мы не просто наклоняемся вниз, а мы как бы вытягиваемся передней поверхностью тела. Вытягиваемся вперед. Обычно эта поза нужна для расслабления, друзья. Поэтому попытайтесь максимально расслабить все мышцы. Со вдохом поднимаемся наверх. Отлично. И подтягиваем к себе нашу заднюю ногу. Берем ее рукой и тянем пяточку к тазу. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Отпускаем, меняем наши руки. То же самое тянем к тазу. Отлично. Отпускаем. И теперь, друзья, поднимаем нашу ногу и пытаемся зависнуть немножечко в воздухе на руках и на носке задней ноги. Отправляем ее назад в упор лежа и аккуратно переходим в собаку мордой вниз. И с собаки мордой вниз, переходим в собаку мордой вверх. И снова в собаку мордой вниз. Левая нога уходит вперед. Подтягиваем нашу правую руку к левой ноге. И, соответственно, наша левая рука уходит наверх. Опускаем ее вниз. Выпрямляем полностью переднюю ногу. Снова подтягиваем нашу правую руку к левой ноге. И возносим нашу левую руку снова наверх. Аккуратненько опускаем все это вниз. Снова в спринтера. И затем ставим наше правое колено вниз и подтягиваем ступню к тазу. Аккуратно ослабляем и берем уже другой рукой нашу ступню. Отлично. Аккуратно переходим снова в спринтера. И затем, друзья, нашу переднюю ступню отправляем назад в собаку мордой вниз. Но уже на трех ногах. Со вдохом тянем коленку вперед и устраиваем наше колено, устраиваем бедро, устраиваем наш подъем задней ноги в позу голубя. Здесь, друзья, мы подтягиваем наше тело вперед, отталкиваемся руками и накрываем, как бы наше колено, бедро. И голень. Отлично. Поднимаемся снова наверх. И теперь, друзья, отжимаемся от пола и зависаем немножечко в воздухе. Отлично, снова упор лежа. Из упора лежа мы аккуратно прыгаем вперед. Ставим наши руки, выпрямляем максимально ноги, выпрямляем спину, смотрим вперед. И затем округляем снова спину и поступательными движениями. Очень медленно поднимаемся наверх. Со вдохом, друзья, тянемся к солнышку по восходящему потоку. Благодарим солнышко за все, опускаем руки. Делаем глоточек воды. Друзья, на этом мы с вами заканчиваем наши комплексы. Так как, друзья, это был сегодня у нас квази-прямой эфир, да, то есть практически, почти прямой эфир, я воздержусь сегодня от дыхательных упражнений и от расслабления в, при... в прямом эфире. Поэтому, друзья, я очень вам советую, если вы можете сделать дыхательное упражнение сами, если вы не можете это сделать, не страшно, но самое главное, друзья, обязательно, если вы были со мной в весь, весь этот час, обязательно лягте, пожалуйста, на мат и полностью расслабьтесь хотя бы минут 10. Независимо от того, прыгают ли на вас ваши любимые питомцы, я имею в виду детей или собачек, или кошечек, просто лягте и расслабьте. И расслабьтесь. Неважно, что вокруг ваше тело обязательно найдет, найдет возможность, как это лучше всего сделать. А мы, друзья, с вами прощаемся. Я призываю вас поступать по совести, жить честью. И, конечно же, друзья, я советую вам оставаться на канале Йога Чести, узнавать самые новые, свежие на нашем канале. И, конечно же, Благодарю вас за все. До встречи на канале.